Приветствую, друзья! Вам всем привет из Узбекистана! Начинаем передачи. Сегодня я хочу коснуться сексуальности, сексуальной патологии, и как важно понять, что при любых хронических заболеваниях вовлекается психика человека. Поэтому мы говорим «психосоматика». В настоящее время мы живем в эпоху Кали-Юга. Это значит эмансипация. Мы выросли, мы уравняли женщину с мужчиной. И поэтому в отношении брака, что у нас большое количество разводов. Но мы это будем как-нибудь говорить в другом ролике, в отношении семьи, в отношении воспитания детей, а сейчас... Я хочу поговорить о том, как важно беречь сексуальную энергию во время нашей программы «Капитальный ремонт», «Детокс-программа» или «Антитоксическая терапия». Значит, смотрите, недавно консультировался у меня один местный земляк, у которого был инсульт. Но у него была жена молодая на 30 лет. И он каждый день с ней имел секс, несмотря на то, что у него был инсульт. И естественно, у него правая нога и правая рука не действует. Она как бы параличее. Вот, на костылях пришел. И он мне задает вопрос: можно ли при лечении моем заниматься сексом? Я говорю, нет, конечно. Сейчас я вам объясню, почему особенно мужчинам нельзя заниматься сексом, особенно, допустим, простатит, уретрит, любые хронические болезни. Секс запрещается. Почему? Я вам сейчас буду объяснять. Самое сильное Могущественная, космическая энергия, вот она концентрируется у нас в семени. Что вырабатывает семя мужчины? Это яички, это участвует и отрицательная железа, вот, и куб живой железы. И все это играет большую роль в энергетике, психологии мышления в общей энергии. Когда сексуальная энергия падает, вернее, когда сексуальность падает, это значит, общая энергия падает. Чтобы научиться восстанавливать сексуальную энергию, надо быть очень хорошим психологом, психотерапевтом, а также гипнологом, а также эндокринология. Это настолько важно, что если я скажу, Значит, если найдется 10 человек грамотных эндокринологов в Америке, 10 человек всего, которые знали бы хорошо эндокринологию, это хорошо. Я не говорю, что в других странах. Но просто это как бы люди, они уже потеряли эти знания, а старые эндокринологи, они уже умерли давно. А эту программу, которая действительно восстанавливает сексуальную энергию и здоровье, не изучает в мединститутах. А кто же будет тогда знать, если врачи не проходят эту науку? Представьте себе, что семя вырабатывается под действием спинномозговой жидкости, под действием дыхания, так? через газообмен, через легкий, Когда вы дышите, вот, и дальше вот эта космическая энергия, концентрирует, она начинает вырабатывать семя через кровь. Значит, получается так. Качество спермы зависит от этих факторов. Какие факторы? Это кровь, это дыхательная система, это спинномозговая жидкость, это психика, это то есть настрой, вот, чем о чем думает человек. Вырабатывается семя. Из 25 капель крови вырабатывается одна капля спермы. Вот представьте себе: в этой капле спермы заключается громадная сила и энергия и творчество. Потому что она идет на воспроизводство, плодитесь и размножайтесь. Теперь по количеству калорий, энергии, которые тратит человек, который получил оргазм, выделялось это семя. И что получается? Это получается равносильно, если он разгрузил и загрузил одну тонну угля. Вот представьте себе, сколько энергии выделяется когда один раз человек выпустил свою сперму. Так вот, интересно, Бальзак, он был знаменитый писатель, по-моему, в книге «Шагреневая кожа». И у он там так мистически оформил все, что он значит, приводил пример двух любящих душ, которые занимались сексом, значит день и ночь, понимаете, вот они удовлетворяли свою страсть, и чем больше они занимались сексом, тем меньше им оставалось жить. И вот как бы вот эта шагреневая кожа, она как бы морщилась, морщилась, морщилась До тех пор, пока они обои не умерли в пламени сексуального наслаждение и удовольствие. Поэтому, чтобы не тратить вашу энергию на, на сексуальное удовольствие и наслаждение, вы должны эту сексуальную энергию переводить в творческую, в психическую энергию, в мышечную энергию, в восстановление вашего здоровья и вашей психики. Это говорится о... Тантрий секс и что теперь получается? Если женщина теряет женственность, вот, она теряет и сексуальность. Женщина меньше теряет этой энергии, а вот мужчина колоссальное количество энергии. И тем более, если женщина занимается этой любовью, которая значит не обоюдна при сексе, то тогда она еще больше ворует энергию у мужчин, потому что она его не любит, она его не уважает. Она его просто держит в семье, но как кормилица. Поэтому ему очень опасно заниматься сексом мужчине. Я буду заканчивать то, что если женщина одевает брюки, в ней будут вырабатываться мужские гормоны. Если у нее короткие значит, волосы, тоже будут вырабатываться мужские гормоны. Значит, она будет превращаться в мужчину, потому что она одевает все мужское. И у нее выделяется больше мужских гормонов. А женственная женщина, которая привлекает, и в ней женский магнетизм, вот, там гармония должна быть Почему между мужчиной и женщиной. А тут, получается, два петуха в семье. Ну, какое может быть обоюдное удовольствие и гармония в семье, если э, даже женские органы, но не мужские гормоны? получается петух с петухом. Итак, друзья, будем прощаться. Если какие-то непонятные вопросы, вы можете спросить. Все сексуальные болезни лечатся нашими методами, Капитальный ремонт и э, детокс-программа или антитоксическая программа. Удачи вам, счастья и здоровья. До скорой встречи.